Итак, сразу к делу. Это iOS 12 бета 2. Ну да, они, наверное, опять в Apple играются с моим телефоном. Пойду посмотрю. Phone Rescue восстанавливает абсолютно любые неисправности iPhone iPad с iOS 12 на борту. Вечное яблоко телефон не включается. Забыл пароль, синий экран. Теперь для тебя это точно не помеха. Скачивай утилиту по ссылке в описании прямо сейчас и получи приятный бонус. Действуй, как этот парень на экране. Большинство нововведений кроется в мелочах, поэтому не думай, что ты обновился с шила на мыло. Первое. Функция «экранное время» доступна для всех устройств с iOS 12 на борту, вернее не так, она заработала на всех iPhone и iPad, поскольку до этого опция была доступна только на iPhone 10. Несмотря на то, что это и многие иные нововведения в iOS 12 находятся, как и сама прошивка в стадии бета-тестирования, уже сейчас есть возможность настройки лимита использования приложений по категориям, например, или так называемый родительский контроль. Для семьи с детьми самое то. Спасибо, Apple. Для тех, кто в танке. С релизом iOS 12 на различные приложения, либо их категории, можно выставлять лимит по времени, чтобы владельцы iPhone, iPad не засиживались в своих гаджетах. У пользователей есть возможность как оттянуть момент вылазки из телефона, так и вовсе проигнорировать запрет. Но сделать последнее будет непросто, если вдруг пароль на снятие ограничения выставили родителям, к примеру. Остальное понеслось по мелочи. В приложении диктофон добавлена приветствующая карточка, которая на английском тебе объясняет, что ты лох и не знаешь ингяз. Или рассказывает о возможностях приложения, например, как синхронизация файлов в Сайклауд. В статус баре изменили небольшой элемент, на который до просмотра этого видео вы вряд ли обращали внимание. Значок геолокации сделали более мягким и плавным по Web Store исправили баг, когда отзывы нельзя было отсортировать по категориям. Новые Системное приложение, работающее в качестве линейки, было переименовано в рулетку, но только в настройках. На рабочем столе оно по-прежнему носит пафосное название Measure. Что еще? Анимации при сильном удержании уведомлений с помощью 3 d touch в центре уведомлений сделали прямолинейными и более сглаженными. Иконки состояния погоды за окном в виджете системного приложения сделали более выразительными, а сами значки прогноза в самом приложении немного уменьшили. Текст в приложение фото стал массивнее, теперь попасть в нужную папку станет гораздо проще. Иконка AirPlay в плеере теперь имеет синий цвет и если воспроизводить музыку по Bluetooth на других гаджетах вроде колонок. Описание функции записи экрана в центре управления сделали более читаемым. В поиске Spotlight серия отображает предложение по новой функции Shortcuts. В уведомлениях появился пункт предложения серия. В разделе настройки режима не беспокоить добавили описание, как самой функции так и к опции «Отход ко сну». У раздела iTunes и App Store появилась вкладка с информацией о процессе передачи пользователям персональных данных как в Apple, так и разработчикам приложений из виртуального магазина. В разделе «Фото» пункт «Сирии поиск» вывели в отдельный подраздел. Поиск в настройках вернули в рабочее состояние. Результатов выдается гораздо больше, чем на предыдущей бета-версии iOS 12. В универсальном доступе у функции понижения прозрачности» появилось отдельное меню с описанием. В пункте аккумулятор отрисовали новые диаграммы и схемы расхода уровня заряда батареи. Выглядит намного лучше, нагляднее и даже приятнее. iOS 12 и Beta 2 сделали намного плавнее и шустрее. Устройство избавили от микролагов и незначительных подвисаний. Система стала работать намного плавнее и это ощутимо. Хотелось бы верить, что Apple услышали свою аудиторию и это наконец-то добавили в iOS 12. При входящем звонке карточку можно совернуть. однако парадокс заключается в непрерывающейся мелодии входящего вызова, но факт того, что Apple работает в этом направлении весьма приятен. Центр уведомлений выглядит намного опрятнее. При открытии нескольких уведомлений от одного приложения за место надписи «Центр уведомлений» отображается название приложения, уведомление от которого вы просматриваете в данный момент. Шрифт в действий с уведомлениями также сделали тяжелее либо жирнее для удобства в использовании. При активации Bluetooth в центре управления значок больше не отображается в статус-баре. Скорее всего, похоже на баг. Некоторые владельцы iPhone 7 и iPhone 8 отметили вибро отдачу при разблокировке устройств с помощью Touch ID. При вводе логина и пароля на сайтах, где это требуется, выдается новая клавиатура с данными от вашей учетной записи, если вы сохраняли ее с помощью связки ключей в iCloud. В опции «Поделиться» перерисовали иконки таких функций, как создать циферблат, присвоить контакту и скопировать. Освежили анимацию на экране блокировки при разблокировке устройства с помощью Touch ID и Face ID. Это iOS 12 Beta 2. Спасибо за уделенное время. Если было действительно интересно, пожалуйста, отблагодари мои труды лайком и подпиской на этот канал. До скорых встреч. Пока.